Здравствуйте дорогие друзья, с вами Екатерина Каташинская и международный интернет проект Faberlic Онлайн. В компании Фаберлик стартовал 13 каталог, который будет действовать в период с 28 августа по 17 сентября. В данном каталоге компания хочет порадовать своих новичков шикарными подарками. Если вы зарегистрированы в компании, именно в нашей команде. Вы также можете принять участие в конкурсе с денежными призами. Хочу заметить, что вы являетесь новичком, даже если зарегистрировались в компании три периода назад и не успели оформить свой первый заказ. При выполнении определенных условий вам также положены подарки. И в течение следующих восьми каталогов у вас есть возможность участвовать в стартовой программе и забирать наборы хитов по супер ценам. Итак. Давайте рассмотрим подробнее, что же приготовила вам компания Faberlic в подарок. Это замечательная парфюмерная вода для женщин Beauty Cafe Caprice. Данный аромат создан специально для компании Faberlic французским парфюмером Pierre Mgero. Волнующий аромат увлекает в романтическое приключение с тайными свиданиями и яркими встречами. Томные ноты гордени и жасмина с неповторимыми акцентами персикового нектара и диких ягод кружат голову поклонникам. Теплый обволакивающий шлейф из нот сандала, ванили и амбры никого не оставит равнодушным. В данном флакончике 50 мл. Давайте же посмотрим подробнее, что необходимо сделать для того, чтобы получать, получить в подарок такую замечательную водичку. Первый шаг. Оформите и оплатите свой первый заказ в период действия каталога номер 13, то есть 28 августа по 17 сентября на сумму для России от 1499 рублей, для Украины – от 449 гривен для Беларуси от 40-49 белорусских рублей для Казахстана от 7 499 тенге для Киргизии от 1575 сом для Молдовы от 449 лей хочу заметить, что суммы указаны в ценах каталога после регистрации ваша цена будет ниже на 20% второй шаг в 14 периоде, то есть с 18 сентября по 1 октября, сделав повторный заказ на сайте, вы получите свой подарок. Обратите внимание, что в сумму заказов, необходимых для получения подарка, не входят сервисные сборы и сборы за доставку продукции. А теперь внимание! Если вы зарегистрированы именно в нашей команде, вы можете принять... Участие в двух конкурсах с, денежные, с денежными призами, а теперь немного подробнее о них. Выполняя условия по акции новичка, вы автоматически становитесь участником первого конкурса, в котором, в котором разыгрывается три призовых места. Для России это по 440 рублей, для Украины по 200 гривен, для Казахстана по 2340 тенге. Принимайте участие в данном конкурсе и вы сможете получать гарантированные денежные призы. Выполняя больше баллов, вы можете принять участие во втором конкурсе, в котором разыгрываются два призовых места. При оформлении заказов от 50 до 100 баллов, вы сможете Принять участие в розыгрыше 620 рублей для России, 300 гривен для Украины, 3480 тенге для Казахстана. При оформлении заказов от 100 баллов и выше вы сможете принять участие в розыгрыше. Для России 830 рублей, для Украины 400 гривен, для Казахстана 4640 тенге. Если вы решили принять участие в конкурсах, победитель будет выбран генератором чисел в прямом эфире в начале 14 каталога. Желаю вам выгодных покупок и успешного сотрудничества с нами. Спасибо за внимание. Надеюсь, мое видео было для вас вас полезным. Пока-пока!